Несколько лет назад я думал, что рядовому пользователю будет очень сложно запутаться в линейке существующих iPhone, ведь для этого есть возможные Xiaomi, Xiaomi, Samsung, HuYungi и прочие Android-смартфоны с огромным количеством вариаций, названий и всякого такого, и знаете что, эм, я ошибался. На данный момент значится существует Среднеразмерные iPhone, большие, маленькие, а есть еще Pro-версии, не про Pro версии хочешь тебе с одной камерой, хочешь двумя или, если совсем упороться, даже с тремя. Фух. Сложно, сложно. Поэтому сегодня будем разбираться, какой или какие айфоны стоит рассматривать к покупке в 2023 году. Погнали! Итак, на сегодняшний день линейка актуальных iPhone выглядит примерно следующим образом. iPhone 8 8 Plus, iPhone X, XS, XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12 12 Mini, iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13 13 Mini, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, iPhone SE 20 22, iPhone 14 14 Plus, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. А теперь о каждом по порядку. Восьмерка стала логичным преемником iPhone 7 и 7 Plus. Оба устройства одинаковые и отличаются друг от друга лишь. Диагональю дисплея у Plus версии попросту больше, емкостью аккумулятора ее у а тоже больше и объемом оперативной памяти. Сюрприз-сюрприз, у плюс версии ее тоже больше. Тут все по старинке. Обычный экран, сканер отпечатка пальцев, отсутствие поддержки электронных сим карты и сим и так далее по списку. На сегодняшний день найти новую восьмерку практически нереально. Однако популярные маркетплейсы предлагают доступные б.у. варианты от 10 тысяч рублей за версию на 64 гигабайта. Увы и ах, но рассматривать iPhone 8 к покупке я бы не советовал. Безусловно, телефоном можно пользоваться какое-то время даже без поддержки последних версий обновлений iOS, однако с течением времени большинство приложений все-таки будут адаптированы именно под более новые версии смартфонов компании. Плюс, учитывая тот факт, что телефон был представлен осенью 2017 года, есть не основания предполагать, что нынешняя iOS 16 станет для смартфона последней версией доступного программного обеспечения. Первые безрамочные смартфоны компании это десятки. Несмотря на релиз iPhone 10 в семнадцатом году, а 10s в восемнадцатом, оба устройства по-прежнему выглядят ну, весьма вкусно. Если у 10s еще есть все шансы остаться актуальным смартфоном и пережить еще один крупный системный апдейт, то, к сожалению, ситуация с поддержкой десятки будет байт в байт такая же, как и с iPhone 8. Однако тут есть нюанс: если выбирать между десяткой за 15-20 тысяч, либо на маркетплейсах, либо на Авито и каким-нибудь Android смартфоном за те же деньги, однозначно рекомендовала бы обратить внимание именно на первый вариант. Отличный дизайн, безрамочный дисплей, хорошая даже по меркам 2023 года двойная камера на 12 мегапикселей, 3 гигабайта оперативной памяти и добротная автономность до сих пор делают свое дело. Этому телефону посвящен не один ролик на этом канале. Поэтому на всякий случай я собрал целый плейлист про 10R, который вы можете посмотреть в появившейся подсказке в верхнем правом углу. Это прекрасный смартфон, который, как и более премиальный 10S, точно будет поддерживаться еще полтора года. XR идеально сбалансированный с точки зрения характеристик и оснащения телефона. Комфортные габариты, большой четкий дисплей, превосходная производительность, приличная автономность, стильный дизайн и отличная стандартная камера на 12 мегапикселей. Кстати, она здесь. Всего лишь одна. Смартфон легко справляется со всеми повседневными задачами и даже с рядом ресурсоемких приложений для обработки фото видео, или если речь идет о тяжелых играх по типу PUB, Call of Duty и так далее. Хоть это и бюджетник, однако цена даже на ресейл или БУ вариант не дешевая, прямо скажем, совсем. От 24 тысяч за комплектацию на 128 гигов. По сути, это улучшенный 10R только с двумя камерами, новым процессором, увеличенной оперативной памятью и автономностью. Если выбирать между 11 и XR, то стоит отталкиваться от бюджета, которым вы располагаете для приобретения смартфона, поскольку цена на оба устройства разнится, причем довольно ощутимо. За версию 11 iPhone на 64 гига придется раскошелиться на 40 тысяч рублей. Если вам необходим практически идентичный по внешнему виду, но более новый с точки зрения оснащения телефона, однозначно рассматривайте к покупке именно 11 модель. 11 прошка стала первым смартфоном компании, который оснастили модулем из трех основных камер. Да, стандартная, широкоугольная и с телескопическим объективом. Хороший, добротный смартфон, который для 2023 года все еще обладает весьма годными характеристиками. Самое приятное здесь – это цена. За 40 тысяч вы получаете сносную комплектацию в 256 гигов, которая с одной стороны значительно лучше iPhone X даже с точки зрения внешнего вида, а с другой – телефон, который не будет уступать 12 и даже 13-му. Айфону, разве что по дисплею, который поддерживает стандартное обновление кадров в 60 Гц. Оба устройства отличаются друг от друга лишь э, э, габаритами, объемом аккумулятора и, конечно же, ценой. Поэтому все, что будет сказано про обычный 12 iPhone, вполне актуальны для его более компактной версии. Оба смартфона обладают стильным квадратным дизайном корпуса, без плавных линий и форм, как это было в 11-м поколении. Задумываться о характеристиках, начиная с 11 и 11 Pro точно не стоит. Для справки, здесь 4 гигабайта оперативной памяти, 12-мегапиксельная двойная матрица и, конечно же, соответствующая цена в комплекте от 50 тысяч рублей за 12 мини на 128 гигов и от 57 тысяч за стандартный 12 iphone на 128 гигабайт соответственно. 12 Pro и 12 Pro Max можно по праву считать одним из лучших в своем сегменте – сегменте Pro. Понятное дело, что оба устройства являются навороченными при рассмотрении начинки и внешнего вида, более дорогие качественные материалы корпуса, тройная камера, всевозможные режимы съемок и бла-бла-бла. Вот если хотите в премиум и купить себе нормальный дорогой телефон, который будет, во-первых, сильно и дорого выглядеть, во-вторых, не будет делать вам мозги и заставлять думать над вопросом «как же долго он еще будет актуален?» и в-третьих при использовании которого вы точно не будете скрипеть зубами от каких-то подлагиваний и подтормаживаний, 12 Pro, причем абсолютно пофиг какой, который побольше или поменьше, отличный вариант. Говоря о ценах, то есть БУ-варианты в хорошем состоянии от 50 тысяч рублей за 12 Pro на 128 гигов или в точно такой же комплектации, но только новый уже за 90-91 тысячу. Вот. макс версии будут еще дороже, поэтому лучше сами после этого ролика посмотрите и определитесь, нужен ли вам дисплей побольше и более емкая батарейка или же хватит стандарт. Стандартных габаритов смартфона. По сути, что 13 что 14-й айфоны, которые обычные, не про. Это логическое обновление 12-й версии. Где-то чуть новее процессор, где-то чуть больше батарейка, но в целом суть одна и та же. Это а бюджетный комфорт-класс смартфонов, у которых отличные характеристики, прекрасный современный внешний вид и есть абсолютно все передовые функции, которые и должны быть в таких телефонах 21 века. И единственное отличие между ними – габариты и стоимость. Цена на iPhone 13 в базовой версии на 128 гигабайт начинается от 60. 000, а цена на мини-версию составляет 58 тысяч. 14-я версия дороже, но незначительно всего лишь на 7-8 тысяч, опять-таки, в зависимости от комплектации. Честно сказать, именно с 12 айфона можно выбирать абсолютно любую модель и упарываться с комплектациями хоть на 512 гигов хоть на 1 терабайт. Особой разницы между устройствами нет. Все они будут оставаться актуальными еще как минимум 3-4 года, поскольку у каждой модели добротное железо и привлекательный дизайн. Вопрос заключается лишь в ваших потребностях и в размере. Бюджета, который вы готовы взять и потратить на тот или иной айфончик. А может, наоборот, взять не самую последнюю модель, немного сэкономить и на оставшиеся денежки прикупить каких-либо аксессуаров по типу беспроводной зарядки MagSafe, наушников AirPods Pro и так далее. Раз уж речь зашла про комфорт-класс смартфонов, обратимся к еще одному решению компании Apple – iPhone SE 2022. Субъективно не очень понятен замысел, опираясь на который выпустили данное устройство. Вроде бы и завезли топовые характеристики, выпустили телефончик год назад. Однако, скорее всего, iPhone SE 2022 станет идеальным решением для тех, кому по душе привычные и уже знакомые всем старые добрые технологии. Отсутствие спорной челки на экране, сканер отпечатка пальцев Touch ID и привычный дизайн времен iPhone 7 и 8. Рассуждать логически о выборе этого телефона нет никакого смысла вообще, только если вы фанат такого формата устройств, которые говорят, вот прям хочу и все тут. Да, не больше, ни меньше. Цена за достаточно спорную модель, которая от всех стоит немного особняком, стартует от 35 тысяч рублей за версию на 64 гигабайта. Если сравнивать 12 и 13 Pro версии, отличия можно пересчитать по пальцам одной руки, но все они могут повлиять на финальное решение при выборе устройства. Во-первых, обновленный дисплей с поддержкой частоты в 120 Гц. На видео разница особой вы не заметите, однако вживую она тут же ощущается при взаимодействии с телефоном. Если же сравнивать 12 Pro и 13 Pro лоб в лоб, разница будет очевидной. Во-вторых, улучшенная оптика трех основных камер. Помимо доработанного портрета и кинематографической съемки, которых, к слову, есть только в 13 версии, здесь также появился режим макросъемки, который активируется автоматически. В-третьих, пчелка с динамиком, фронталкой и датчиком приближения стала значительно меньше. В-четвертых, у 13 Pro появилась новая модификация с памятью на 1 терабайт. Для кого и зачем – не ясно, однако цена на самую базовую комплектацию на 128 гигов составляет 91 тысячу, что практически рубль в рубль, как у двенашки. Если вы хотите себе более плавную картинку на экране смартфона и улучшенную оптику, смело выбирайте 13 Pro за плюс-минус те же деньги, что и двенадцатый. Венец творений самые передовые смартфоны компании iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max. Самая забавная технология здесь Dynamic Island, который делает взаимодействие с устройством эффективнее. Например, через него отображается время до прибытия такси в приложении от Яндекса поверх всего контента, который демонстрируется на экране. Вроде мелочи, но на самом деле приятно. Ко всему прочему, 14 Pro оснащен OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, который поддерживает функцию Always On. Это типа, когда экран не выключается полностью, а лишь немного приглушает. В таком режиме использования частота обновлений кадров снижается, чтобы не задействовать весь ресурс дисплея, на котором отображается только время и уведомления. И это действительно удобно. Цена на 14 Pro не макс, в комплектации на 256 ГБ, которую и стоит рассматривать к покупке, поскольку 128 ГБ вам точно не хватит в 2023 году, составляет от 102 тысяч рублей. Теперь, возвращаясь к вопросу, который мы задавали с вами в начале этого ролика, скажу лишь одно. Выбирайте именно тот iPhone, на который вы сможете потратить определенную часть своего бюджета и впоследствии получать от него максимальное удовольствие от использования. Повторюсь, что из всего того перечня смартфонов, по которому мы прошли с вами в этом ролике, восьмерки и десятки, я бы рассматривал крайне осторожно, обращая внимание на год выпуска этих устройств и дальнейшую поддержку программного обеспечения со стороны компании. Если говорить о линейке айфонов, начиная с 11-го, пока то есть здесь вас будет ждать настоящее раздолье в плане выбора. Единственный спорный по моим впечатлениям iPhone это из 2022 Но, как говорится, на вкус и цвет товарищи, нет. Благодарю вас за уделенное время и до встречи в следующих видосах. Чао какао.